Сегодня отвечаем на популярный вопрос новых подписчиков об одном из наших последних тренингов. Просто интересно, как вы думаете, кому больше всего интересно это имущество корпораций? Чиновникам, знаменитостям, обычным людям? Отвечаем. Это зависит от типа имущества. В торгах участвуют все, включая вполне обычных людей, покупающих для себя и для клиентов. Обычные люди покупают квартиры, авто, спецтехнику. Крупные инвесторы покупают бизнес-центры, фабрики, земельные участки под строительство для перепродажи или аренды. При этом перейти из статуса «новичок» в «большую лигу» и стать профессиональным инвестором несложно. Главное – действовать. Профессионалы – это люди, которые еженедельно мониторят объекты для себя и своих инвесторов. Обычно они работают командой. В таких командах есть менеджеры, юристы, риэлторы и профессионалы в торгах. Например, у нас большой штат, и каждый человек интересный и со своей историей. Все они заинтересованы в работе с непрофильными активами. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем. Если вы хотите больше полезной информации о торгах, ставьте лайк.